друзья всем привет в одном из прошлых видео я обещал расколоть вот такой вот камушек своим старым китайским перфоратором ну такой челлендж возьмет ли перфоратор этот камень камень не маленький. вот но перед тем как его раскалывать его нужно прочитать и об этом сегодняшнее видео как прочитать такой большой камень есть моменты нюансы как его читать и как его потом раскалывать ну что для начала обмеряем я отмеряю максимальные размеры определяю ну тут где-то метр семьдесят в длину высоту метр двадцать и ширина у него в максимальном поперечнике метр сорок камень реально здоровый Дошка его ну только двигать может сейчас нам надо его почистить от мха ну что погнали Ну что, дальше я использую обычно мел. Что нужно сделать? Нужно отметить все внутренние углы и трещины. Ну, внутренний угол это такой скол камня, который трещина, которая не образовалась. Внутренний угол. Я рассказывал как-то в одном из первых моих видео, как считать камень. Вот смотрите, вот идеальный внутренний угол. Отмечаем его. Вот тут вот идет тоже внутренний угол. Тоже его отмечаем. Теперь можно подойти с этой стороны. Тут поинтересней. Мы видим что тут трещина даже немножко шевелится но отмечаем ее вот тут внутренний угол скол тоже отмечаем если посмотреть сюда то тут вот даже видно что этот слой сюда уходит вот тоже небольшой внутренний угол отмечаем Теперь возвращаемся тут много скола внутренних углов. Отмечаем все. Так, переходим на эту сторону тут сверху особо ничего нету этот торец он более узкий но тут тоже есть внутренние углы мог не снял ну вот он идет так вот еще и вот. Итого, можно вот с этой стороны, она ну, большая, то есть камень немного, он на конус идет, вот это основание конуса. Можно вот с этой стороны взять покрупнее, я расскажу то, что здесь получается. Вот здесь вот. Ну то есть получается, что этот камень, он закручен как улитка, или камень ролл вы видите что вот так вот идут слои вот так вот так и вот здесь вот видно что они прямо закручены вот эти слои вот вот то есть если мы будем колоть камень сверху вдоль вот так вот, вдоль его колоть то он не вертикально расколется а будут скалываться эти слои он будет как луковица раздеваться что в принципе ну не очень хорошо вот с того торца, ну, с узкого торца конуса, такая же ситуация. Тоже мы видим на торце закрученные слои. Вот. То есть тут колоть вдоль его без шансов. Ну, без шансов на хороший ровный раскол. Давайте теперь посмотрим вот с нашего фронтальной стороны этот камень. Смотрите, вот здесь вот тоже внутренний угол. Вот мы его отметили вот я его продлил чтобы хорошо было видно вот здесь вот тоже видно ну не такой ярко выраженный но есть вот эта часть она более монолитная с торца даже вот здесь вот нету закруглений то есть она более монолитная здесь вот трещина проходит через которую я линию провел да возможно тут немножко вот этот слой сколется но вот это самая монолитная часть камня и нам самый лучший вариант пытаться его расколоть вот так да это будет не на две равные части вот эта узкая часть конуса она будет ну меньше по размеру она отколется вот потом надо будет думать как вот эту часть дальше колоть но первый раскол пройдет вот так то есть клиня пойдут вот так поперек вот но вот и все. Мы, в принципе, прочитали этот камушек. В следующем видео мы его будем раскалывать. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, если интересно. Ну и всем пока. Ждите продолжения.